Так, вот, э, ура, борода, это хорошо. Так, вот, про прогулки расскажем, вот, прогулки, это город Барнаул, да, я уже узнаю, Барнаул, так, а это Белоруссия. Так, в Белоруссии прошли э, массовые выступления тоже вместе с прогулками в России, выступления вот в Белоруссии тех людей, которые не согласны с режимом Лукашенко. Давайте покажем их тоже, потому что это, в общем-то, мы едины. Так. Вот это Владивосток. Владивосток, Волгоград, ВИКСа, Екатеринбург. Комсомольск на море. Москва. Это вот прогулка в Москве. Москва. Москва. Москва. Москва. Новороссийск. За родину надо написать до Сталина. Достали! на <свят> Омск. Петрозаводск. Так, Саушкин 55. Да, это еще те старые фотографии, которые мы не успели выложить в предыдущие дни, но выкладываем сейчас с опозданием, но чтобы люди видели ответ. Как... Челябинск. Так, вот тогда покажем. Белоруссию, да? Вот в Белоруссии что происходило. меня. Ага, вот. Много людей вышло. И требуют перемен. Как, собственно, и везде. Как, собственно, и везде. Везде люди требуют перемен. Но э, степень... Так скажем, зла везде разная, везде разная степень зла, но белорусов, мальцев, почему не отвечаешь по почте? Почему отвечаю? Ну, мы как-то в почту очень много пишут, если есть что ответить, отвечаем. Если мне пишут в почту, то проверка связи, напишите, что вы там получили письмо. То, конечно, я не буду отвечать, зачем это нужно. Но... Я что, на это... Ладно. Под Ростовом на Дону локализовали пожар на рынке Атлант. Видите, там под Ростовом еще рынки горят, и не один причем. Это какое-то безумие. Вот больше 400 домов остались без электричества в Мурманске, там тоже что-то случилось с подстанцией. Удивительно. Да, Балтийск, теперь Мурманск. Что происходит с этими подстанциями, никто не говорит. От резервных источников энергоснабжения подключили Мурманск. проще уничтожить, чем отремонтировать. Да, ну такое. да, в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировано здание МГУ. Навальный вышел на свободу после 20 судка ареста и сразу же поехал в Астрахань выступил, есть фотографии, и меня что удивил, сразу конспирологическая версия появилась, что там что-то, я, я даже, даже и не понял, в чем, в чем фишка этой версии конспирологической про Навального? Да, что, кому не понятно, Да, что он.. Якобы не был в, в, а в Астрахане, да. что это просто фотки какие-то типа фотошопа. Это очень смешно, потому что там ну, на фотографиях тысячи людей видны, и что же они там... Пословки, наверное, на это вот очень забавляет меня такие конспирологические версии. На Байконуре начались антитеррористические учения. И не только на Байконуре. Сейчас вот нам из озера Байкал, там отовсюду за Байкале пишут, что везде антитеррористические учения с целью предотвратить... Это захваты администрации. Захват, вот, причем на Байконуре. ну ладно там где-то в Забайкале, где-то там еще, а на Байконуре-то что этот захват администрации кому? А вдруг кто-нибудь помешает улететь? Ну да, да, да. На Луну. Вот в чате тут по поводу налогов пишет Сергей. Слава, сегодня пришел налог на землю 81 тысяча рублей, что в 315 раз, раз выше прошлогоднего. Как быть? 91 тысяча рублей, а, а раньше платил 228 рублей за ту же землю. Если не веришь, могу выслать копию с налоговой. А что же я не верю-то? Они сейчас по кадастровой стоимости все взымают. Я говорю, у меня была дача, которую не могли продать за 300 тысяч рублей. По кадастровой стоимости они оценили а, в 3 миллиона Понимаешь? то есть, и как раз вот та, та цена, за которую нельзя ее продать, она и будет налогом, представляешь? Значит, ну там вот сарай, реальный сарай, представляешь? Мне фанаты ЦСК пишут, что они нашего любимого Кусюка, который с Хоклятского Беркута, видят на своих матчах. Фанаты, ну, надо, чтобы он там не был. Ну да, это точно. На выборах мэра в грузинском тылаве недовольные граждане проголосовали за овцу. Видите, то, что мы э, поставили э, в Твиттере э, в качестве опроса, да, то есть за кого проголосуете, за Медведева, Володина, Путина или Северного Оленя, 86% или 87%, я уж не помню, врать не буду, проголосовал за Северного Оленя. Так что, похоже, вот здесь та же самая ситуация. Вот в Минске этот марш оппозиции назывался «Марш рассерженных белорусов 2.0». Да. Когда они вышли на эту акцию протеста. Ну, очень, очень хорошо, что все просыпаются. Так и надо делать, чтобы, по крайней мере... Ну, мы с белорусами и со всеми остальными, так сказать, бывшими советскими, не последними зашли в новый информационный мир, в новую эпоху, да, и чтобы в этой эпохе мы славились не производством там чего-то, мы видели на этом, на параде в Беларуси, я уж не помню там что-то, какие-то. Ну да, ну да, какие там <говорит> страшные холодильники, стиральные машины и так далее. То есть я думаю, что это, это обычное производство. А есть сейчас в современном мире некоторые необычные вещи, к которым нужно стремиться. А обычные это обычные, они должны быть. То есть этим не надо хвалиться. Что вы можете делать в холодильник, это не надо хвалиться. Понимаешь? То есть его могут делать все абсолютно. Причем уже там 150 лет могут делать холодильник. Да, как с того момента, как еще на угле работали холодильники, которые использовались первые для того, чтобы привезти баранину из Австралии в Англию. Потому что цена на мясо была огромна в Англии. И как только появился холодильник на угле работающий, сразу же привезли баранину и все, и мясо. Стал стоить копейки. К слову сказать, в России в то время оно стоило копейки мяса. Ничего не надо было возить. Помнишь, как у Чернышевского что делать? Новый человек Рахметов, чтобы стать таким, как народ, быть таким, как народ, отказался от того, чтобы есть апельсины и стал есть мясо каждый день. Так что, видишь, вот. В регионе задержали активистов, которые собирались в Минск на акцию протеста спрашивают за он Парижек? Нет, не Парижек. Мы не в Париже. Так что... Да. И Такая же савдебская ситуация, такая же, вернее, путинская ситуация. Люди едут на митинги, их отлавливают на дальних подступах и так далее. То есть те, кто поедет к 5-11 на протесты, имейте в виду, что не надо говорить, что едете на протесты, если вы едете из Пензы. А вас остановили в Саранске, то вы, естественно, едете в Рязань, а не в Москву. Если вас остановили в Рязани, то вы вот едете по Кольцу, вам в сторону там, Владимира, я не знаю, чего угодно. Там. Я вам еще напомню, что... Не входят в компетенцию сотрудника ГАИ, спрашивать у вас пункт вашего конечного назначения. А, а вы лучше, лучше с ним даже и не спорите, потому что если вы будете быковать, то они что-то заподозрят. Надо быть наоборот очень милыми, наша задача дело сделать, потом мы со всеми разберемся. Да, надо быть очень приятными, милыми и говорить, ну, немножко придурковатыми, и говорить, мы тут вот собрались... Там туда-то, да, там в Тулу, например, за пряниками, вот, и за Рязани. А сами в Москву. В Курской области гражданин Украины устроил перестрелку с российскими пограничниками. Да, то есть установлена очень жесткая граница, и поэтому начался рок -рол. Тут вот Кто-то устроил перестрелку, как там было, я не знаю, да, но... Какая-то, в общем-то, стрельба там была. В Донецке наладили выпуск антиснайперских винтовок. А значит, что такое антиснайперская винтовка? Это просто винтовка крупного калибра. Так это, на самом деле, нет никаких антиснайперских винтовок. И на... назвали ее «Дончанка». Я уж не знаю, какая «Дончанка». Да? Это калибр 12,7, то есть это то же самое что пулемет утес да и те вещи которые производит ковровский завод я так понимаю тут запчасти все скидывают туда там ну стульских ковровских откуда там еще они там собирают из запчастей но это не радостная новость в общем-то для путинских Потому что вот Дончанка, я думаю, может испортить Нет. Путину настроение когда-нибудь, если, если вдруг у нас не получится, 5.11 испортить его настроение. Совсем то Дончанка, в общем-то, это дело может за нас довершить. Хотя я абсолютно уверен и призываю вас, всем миром, 5.11, портить Путину настроение такой степени, чтобы он сказал: все, взлые вы, ухожу я. Ребята вот пишут по поводу наших блокпостов из ГАИ. Говорят, надо говорить на, на революцию 5 11 еду, подвези. И не с удовольствием подвезу. Да, может быть и так. Да, да, может быть и так. Может быть открыто говорить, что едем на революцию. И, и с собой звать. И с собой привезли. что ты все равно с автоматиком ставишь делать нечего. Поехали с нами. После нападения на Татьяну Фингель... МВД заявил, что нападавшим был иностранец Ну да, какой-то Борис Герц Он там что-то из Грузии Сам проживает в Израиле Психически, я так понимаю, больной и, честно говоря, когда я услышал про это нападение, я просто даже не поверил. Потому что на кого угодно, Но Татьяну, она вот во все эти 26 числа и во всех делах она принимает участие, фотографирует. И как-то она такой светлый человек. И у меня внутренняя была убежденность, что Боженька таких очень сильно бережет. Таких людей. И я был прям шокирован. То есть, это вот такое, знаешь, разочарование. Ну, конечно, не создатели разочарования, ну вообще в судьбе, потому что, ну, блин, как-то я очень хорошо к ней отношусь, она, ну, во всех отношениях мне с ней всегда вот в эфире и так было комфортно, хорошо, и как-то, ну, я даже не знаю, слов не нахожу, и сейчас вот ощущение того, что вот Венедиктов там сказал, что она сейчас на столе на операционном, очень мне неприятно, вообще страшно. И самое главное, что я понимаю, что это вот часть той системы, которая какая-то вообще совершенно человек ненавистническая, которую наладил здесь Вова, да, и, и в то же время я не могу это все увязать. У меня все это выпадает, когда такие вещи случаются, я понимаю, что Вова в этом тоже виноват, да. Ну, вот как-то вот то ли тем, что он бедоносец, и вся страна такая у нас вот под этими а, крыльями его, да, а, черными, и все у нас получается жутко совершенно. То ли потому, что полицейские вместо того, чтобы охранять их Москвы, они должны его охранять, они бегают, ловят этих там с плакатиками. Да. Пикетчиков, Пикетчиков да, и так далее. То есть, все такая неустроена, все не налажено. Вы, вот, вот вы со мной были на эхо Москвы, но это жуть совершенно здание, которое принадлежит администрации Москвы. Ну, это ты, ты же жопа с ручкой. Старые какие-то разрушенные лифты. Все такое ужасное. совершенно, Обшарпанное, да. Этот человек, я так понимаю, внизу еще, да, брызнул баллончиком. Так это ведь было. Да. И на 13 этаж или на какой там... Ни кнопки, ни блокировки да. лифта, За... никакой современной системы охраны, ничего. Просто вот сталинская высотка или хрущевская на там... ну, да. В любом случае, мы, Татьяне, выражаем признательность Под... и поддержку. поддержку. Да, солидарность, конечно, солидарность. желаем здоровья. И, в общем, даже я не знаю, что тут Берегись, еще, да. еще, еще говорить. Потому что, ну, ну мы понимаем, все-таки, это женщина, на нее напали и порезали. мужчинам очень тяжело такие вещи воспринимает, а, Но я думаю, что она боец, он будет... Будет все хорошо. Надеемся, мы молимся. Так, вот я написал здесь на полях, не знаю, справедливый это или нет, но никто не может быть защищен в России, пока здесь путинщина. Вот такое ощущение, что есть некая преграда для того, чтобы защититься. Вот сама по себе путинщина, она настолько всеобъемлющая, да, что не, не даст ей возможность защититься от всего. Сранник в чате пишет, что 7-го, 10 на митинге об освобождении Навального менты стояли и говорили, что может у этих что-нибудь получится. А вчера в магазине наша полиция сказала, не ждем, а готовимся. Да, очень Поэтому хорошо. Поэтому говорите, что подвозите. Мальцы готов прилететь в Москву через две недели. Я через два дня готов прилететь. Вы мне обеспечьте этот прилет. Куда мне присесть, чтобы это была не тюрьма, да, а взлетно-посадочная полоса и все. И не будет никаких вопросов. Я с удовольствием это сделаю. Вот Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ну, сейчас они будут говорить о том, что какой-то сумасшедший напал на красавицу Татьяну и все такое прочее. Что здесь это какие-то его там сексуальные переживания больные и там все такое прочее. Не все так просто, я вам скажу. Не все так просто. Вот журналистка эхо москвы ксения ларина обвинила телеведущего владимира соловьева в подстрекательстве к нападению на коллегу татьяну бергенгаовые да кто только не подстрекал в общем-то и мы же мы же видим и ей угрожали неоднократно особенно вот на различных мероприятиях и, в общем-то она сама высказывала это периодически ну, в общем, как... когда страна больная то и соответственно да. и много больных людей когда медицина отсталая Происходят такие вот всплески, осенние сумасшествия, если он действительно сумасшедший. А вот нам Олег, э, Олег э, при, в чате пишет, что в Москве в ночь на 4 ноября правительство Москвы запланировало 350 мероприятий для молодежи и опубликовал это на сайте МОСРУ. Отпишет, меняем лысую чекистскую резину на бородатую ментовскую скотину. А не надо на ментовскую скотину-то менять. Если вы меня имеете в виду, да, вы должны лысую резину чекистскую поменять на власть народа, и все. С таким же успехом, можно сказать, на бородатого грудничка, да? Ты да. же когда-то был грудничком. Ну, да, да, да. Да. Конечно. Чего... <свят> люди в голове вообще не понимают. <свят> да, я э, уволился из, из милиции в... 5 апреля 1989 года. Вот тот, кто это пишет, его, наверное, еще на свете не было. Представляешь? Не запланировали. Еще да, даже да, не запланировали того, кто это пишет. Представляешь? А проработал в милиции год 8 месяцев и 5 дней, из которых год работал, месяц был в отпуске. А после отпуска, когда вышел, начались волнения. А, ну, народ возмущался, проводили демонстрации. И ментов стали загонять, разгонять демонстрации. Я просто написал рапорт и перестал ходить на работу. И восемь месяцев не ходил на работу. Через восемь месяцев меня спокойно уволили. Филий Ростовский пишет, злые вы, я с вами. <laughs> Конечно, злые. А какие? Ну, разозленные. Как это в Белоруссии? Какие там... Граждане. Разгневанные? Нет. Ну, как он называется? Ты же сам зачитал в Беларуси. Как он называется? Сотрудник Росгвардии застрелил в Чечне четырех сослуживцев. Интересная такая история. Четырех сослуживцев застрелил в Чечне сотрудник Росгвардии. После чего был ликвидирован. Вот интересно, да, вот кто-то кого-то стреляет, потом его раз и ликвидирует, и, и все нормально. Вот я вижу совершенно, вот первое, если, я, э, если был как бы я, если бы был нормальный мир, да, я был бы следователем на каким-то там большим, да, и мне бы доложили, вот там уголовное дело, вот тот, тот, не выезжая на место преступления, Первая следственная версия у меня была пятерых заколбасили, и на одного все валит на мертвого. Вот такая была первая следственная версия. Знаешь, самый первый. Еще я на место происшествия не выехал, а уже бы я думал так, понимаешь? Построил бы логическую ситуацию. Ну, нет, ну, я бы ничего не строил, но я бы зашел и искал бы уже следы применительно к этому. Я бы не искал следы, как там вот мне причесывают, что один четверых, а потом его там туда-сюда. То есть осмотр места происшествия шел бы под знаком всех задолбил какой-то козел. Вот так, понимаешь, а потом бы стали вычислять козла. Понимаешь? И если бы как бы негативных обстоятельств не было, да, То тогда можно было бы принять и эту версию. Я имею в виду относительно этой версии негативных обстоятельств. Напавшись ножом на посетителей торгового центра в Польше, не связан с экстремистами. Представляешь, вот целая волна по всему миру. То есть, там нападают с ножом, здесь четверых расстреливают, там, или пятерых, сейчас уже непонятно, да, ну, пятерых. И не экстремист в Польше напал, в Швейцарии подросток тоже не экстремист, направил с топором на прохожих. Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в Мюнхене, и тоже, говорят, это никакой не экстремист, да а какой-то просто отморозок. И, в общем-то, странные вообще дела. Вот в Австрии полицейские штурмовали магазин из-за того, что там какие-то товары в детском магазине рекламировала женщина, одетая в ниндзю. Они им сообщили, что тут ниндзя с мечами, там с топорами. И они штурмом взяли магазин. То есть настолько уже общество запугано а, такими эксцессами. Что вот могут вскоре, я думаю, какого-нибудь вот такого ниндзя просто застрелить. Нафиг потом окажется. Или клоуна какого-нибудь. То есть, кого боятся? Клоунов, ниндзя, Дед Морозов, там всякие. То есть, не факт, что еще всех Санта-Клаусов не перебьют к Новому году, ну, к Рождеству в Европе или там в Америке, потому что ну, все настолько напуганы. В России заморожено 6 миллионов рублей активов предполагаемых террористов. Вот пишут, сердитые граждане, да. Вот, да. И представляете, то есть глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, этот, это кто у меня украл одну тысячу евро, да, он на встрече с президентом России Путиным сообщил, что заморозили активов террористов на 6 миллионов из них, Одна тысяча евро, то есть 60 там или с чем-то тысяч рублей. Десятая часть это мои деньги. У тебя заморозили тысячи баксов. Да вот этот вот хрен, вот этот вот с горы магнитной заморозил. А, а мне, чтобы это оформить, визу, нужно было положить на счет. Деньги, да, их заморозили, да, представляешь. И вот такие вот интересности происходят. А оказывается, это они террористом заморозили, так что привет. Сам вот крутой террорист. Да, вот он. Одна шестая всего террористического 60... а, мира. Да. Нет, подожди, нет. А один а, процент, а вру, один. миллионов, а у меня будем считать 60 тысяч. Один процент. Один процент всего террористического мира – это Вячеслав Мальцев вы революцию делаете? Представляете, какие мерзавцы, а? Какие мерзавцы, елки-палки, вообще. Чудовищно, чудовищно против. Просто там расхищаются огромные средства, а они замораживают деньги каким-то старикам, да, как у нас Кутузову заморозили, который не мог пенсию а, получать, потому что ему заморозили. У сестра 200 евро из Германии прислал, он не мог получить. И таких огромное количество у кого все заморожено, никаких проводок нельзя делать. И большинство это те, которые там не любят Путина, что-то высказали. Те, которые поставили лайк, да, их там признали за это террористами, там, экстремистами. Такая мерзость. Опа, а что такое? Что, работает? В Кремле рассказали об отсутствии планов на 15-летие норд -Оста. Представляете, то есть вот сегодня 15 лет, как захватили там в Нордосте заложников, погибло непонятно сколько, то есть по разным данным, там 130, 150 человек, всякие цифры дают. Сейчас говорят, что точное число установлено, в чем я очень сильно сомневаюсь в том, что установлено точное число погибших. Ну, мы знаем, что от рук террористов Погибли пять человек, а от рук Путина погибли все остальные, сколько бы их ни было, 130, там 150, 170, я уж не знаю, сколько их было. Вот. И они погибли не от террористов, а от рук Путина. А у Путина нет планов на 15-летие норд а он там занимается по графику, да. И кремле говорят, что 3 сентября в России отмечается День памяти жертв террористов. Это день, когда мы вспоминаем и чтим память тех, кто трагически погиб в результате этого бесчеловечного акта терроризма там и так далее. И приурочим вот к Беслану, да? Как ни странно, Нордост был раньше Беслана. Да, и э, я, я не понимаю э, то есть они всякие сраные мероприятия какие-то да, отмечают по 150 раз в году а реально э, реальная в общем-то вещь над которой нужно скорбить и сделать выводы да, они эту вещь не отмечают а почему знаешь потому что вывод один Путин нахуй все, он виноват вот в этом. И это как раз вещь, которая вообще доказывания не требует. Он отдал команду убить людей, ни в чем не повинных. Он может говорить сколько угодно, что он это сделал там, не, не думая, что они погибнут. Из лучших побуждений они погибли. Что тебе еще надо, собака? Уходи в отстатку сразу. Сразу уходи в отстатку. Все, нет никаких вопросов. Что ты там думал, никого не интересует. Интересует, что получилось. Получилась массовая гибель людей. Все. Да, отравил ты газом. Вот Володин, Володин Сочи там зажигал. Это вообще просто жесть. По поводу столетия революции. Всем, сейчас как сейчас модно выражаться, пукан рвет. Выступая на молодежном фестивале в Сочи, спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил успехи, достигнутые страной после Октябрьской революции. То есть, первый полет человека в космос, победа в Великой Отечественной войне, масштабные строительные проекты. А потом вывод такой сделал. А знаешь, какой вывод? Что все эти вот достижения помогают современному человеку убедиться, что революция – это путь в никуда. <сёк> Еще один ебнулся окончательно Это хэштег <сёк>, такой <сёк>, и, и я думаю <сёк>, <сёк>, Ну или сделал вид Что он там вместе со всеми ну, <сёк>, есть... Какое-то другое они стали курить стал <сёк>. Да, да, да да. В общем, путь в никуда Интересно А вот а, интересное тоже Заявление а, <сёк> Сделал Косачев а заявление такое «Начата артподготовка к выборам президента России». Это Костя Ксачев, представляешь, «Здравствуй, Фрейд» называется. Он сам-то понял, что он сказал? Нет, он все правильно сказал. Ну да. Надо что-то перепечатывали, и все будут искать, что такое артподготовка. Да, и вот... Путин говорил на иностранных языках вновь и обратился по-английски – Участникам фестиваля молодежи Сочи. Вот тут, говорит, что-то а, про Таню говорят, и что? Вот, говорит, спасибо, что про Таню. не а, да, да, хорошо отозвались, хотя она у вас называла обнутой сектой. Ну, имеет право почему. Нет, но ну, жвей да. всего, да. Мы сами себя хунтой называем. Вы что думаете, это в какой то мере обидно что ли это даже в какой то мере приподнимает когда есть политическая идея а сравнивают ее с религиозной мне кажется это очень это, это больше даже очков так что ни в коем случае не то что никакой обиды нет мы, мы, мы с ней мы с ней так что, Здравия, да Путин по-английски обратился к участникам фестиваля молодежи в Сочи, такой вот молодец, говорит по-английски, играет на фортепиано, может совершенно спокойно деньги зарабатывать где-нибудь в кабаке, там, я не знаю, в каком-нибудь хорошем Хилтоне, там, может, метродотелем работать, он занимается не своим делом, это совершенно точно». Да, ему противопоказано этим делом заниматься. А, а, а еще он назвал технологию будущего, которая станет страшнее ядерной войны. Ядерной бомбы... ну Страшнее ядерной бомбы для России стала Путинщина, конечно, да, страшнее. Ну, страшнее да, да. да, но он говорил про генную модификацию человека. То есть, вот такое, ты представляешь, 70-х годов 20-го столетия, то, о чем, в общем-то... Говорят все, и уже тогда это не было новостью, в 70-е годы 20-го столетия, вдруг через 40 лет Вова Путин осознал, что есть генная модификация, что это страшнее ядерной бомбы. Вова, это не страшнее ядерной бомбы, это единственный путь для человечества. Потому что мы видим огромное количество больных детей, больных людей, которых нет никакой возможности вы, вылечить. Да, и поэтому человечество, безусловно, придет к генной модификации, к тому, чтобы человек рождался здоровым. А и модифицировать уже будут здорового человека, да. Сейчас, пока все тут рождаются больными, да, ну, будут модифицировать больных, но это очень короткое время, поверь мне. Поэтому страшнее ядерной бомбы, конечно, это невежество, невежество руководителей таких как Путин это жутко Представляешь, диктатор и еще невежественный это вообще туши свет да люди злопамятные да и это важно и вот Путин рассказал какими люди какие люди станут успешными в будущем да? и вот он значит прям прочитаю Образование должно идти дальше, и человек за ним должен идти дальше. Абсолютные конкурентные преимущества получат те, кто могут не только думать по-современному, но те, кто накапливает знания из совершенно разных областей наук, может их комбинировать и применять для решения поставленных перед всеми нами задач. И даже слово он такое выучил как «soft skills». Понимаешь? То есть, такое судово, ну, и, и вот он таким образом поразил всех. Вова, ты знаешь, ну, я понимаю, что там в школе учился херово, в институте вообще не учился практически. да. А вот э, научный метод Ломоносова, метод обучения, это как раз и был энциклопедический метод. То есть, когда давались все знания во находящиеся рядом. Ну, к примеру, то есть показывался там камень. Что за камень? Железный, железный. Это основа российского обучения. Представляю, в том числе и советского. Вот камень. Что это такое? Железный колчей, да. Да, отлично. Из чего он стоит? Вот из того-то, из того-то. Здесь чистая химия и геология. Где, он, где его можно найти? Там-то в такой-то стране, в таких-то объемах, там-то в такой-то. Вот в этой стране какой политический режим? Вот такой-то. Сколько народу проживает? Вот столько-то. Какой там климат? Вот такой-то. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это приводит человека к развитию и дает ему энциклопедические знания. Потому что это некое абстрагирование, да, развитие абстрактного мышления человека и э, развитие ассоциативной памяти. Поэтому это метод, как раз вот, который применял Ломоносов. Вова про него не знает, к сожалению, и современные не знают. А как раз и интернет, информационный мир как раз и дает э, возможность ассоциативного мышления и возможность посмотреть все сразу и здесь. То есть везде залезть и все свести к одному знаменателю. Вот, вот Мальцев чате... объявили, что отменяется революция. Пожалей народ. И кто же это объявил? Народ должен объявить, что отменяется революция прокомментируйте заявление Сулакшина. А что комментирует? Я, во-первых, заявление особо не слушал, чуть-чуть послушал и спросил, о чем он говорит. Потому что я, в принципе, вернее, даже не так. Я сказал, ну, об этом, об этом, об этом, говорит. Мне сказали, да. И зачем мне слушать, я и так понимаю. Сулакшин... Прилез в эфир к нам для чего? Для того, чтобы по какой-то причине он, он думал, что мою аудиторию он может перехватить, чтобы на каких-то президентских выборах они голосовали за него. Ну что у него в башке, если он думает, что хоть один человек, кроме его жены, за него проголосует на президентских выборах. Ну, ну вы что? Какие вообще вопросы? Поэтому с Путиным он не может воевать. Как и, и, каким образом он может перехватить аудиторию Мальцева? Только одним путем. Воевать с Мальцевым. Значит, воевать там с пятым-одиннадцатым, я не знаю, еще с чем-то. Ну, это особенность таких людей, что я могу сказать. Я, я не буду больше на него тратить время. Да. Тут вот «Лукомор ТВ» спрашивает в чате. «Мальцев, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь про смерть Собчака в 2000 году незадолго до первых выборов Путина?» «Собчак слишком много знал?» спрашивает «Лукомор». Ну, я не думал, что его убили. Вообще у меня нет такой мысли. Есть разные версии смерти Собчака и от приема каких-то препаратов, которые ему не были показаны, да? Да, банально сердечно-сосудистой недостаточности, но разница-то в приеме препаратов, которые не являлись ни наркотическими, никак просто не были показаны, да? есть же и такая версия, поэтому я думаю, что, скорее всего, это естественные причины ну, в той или иной мере, поэтому мне даже нечего тут сказать, но это мое мнение. Вот наши соратники из Питера устроили конкурс на лучшее обращение к полицейским к пятому, одиннадцатому, семнадцатому и собираются разнести эти сообщения, обращения по отделениям полиции, поэтому может быть у кого-то из вас появится интересный вариант обращения, присылайте, присылайте полицейским свои обращения, приносите их в отделение. Фаш, кто у вас смотрит парнушку в соседней комнате? Я, я в двух виду. Так раздвоился, там я смотрю парнушку, да, а здесь я вот. Вещаю вам. Нет, все, кто у нас есть, они все здесь присутствуют во время эфира. Так что, ну, есть только там кто-то кто -то не залез к нам посторонний. Экономики прогнозируют рекордный рост. Я так понимаю, такой же рекордный рост, как Путину и Медведеву, да, Даже такой же прогнозирует рост, как Медведеву и Путину, я думаю, что с этими ребятами у экономики уже никакого роста не будет, они уже все загубили на корню, Кириенко рассказал о проектах платформы России страна возможностей, да, такой вот он Кириенко такой про возможности рассказал всем, там, проектов 10, и они охватывают возраст от 7 до 50 лет, то есть всем сестрам по серьгам, каждому пенсионерам потом, там, ну, пенсия, 50-летним возможности, там, какие-то необъятные 7-летним, еще что-то, ну, такая мерзость, а. Вот кого они дурят? Подвисаем. Ну, у нас это, что? Отвисло, вроде пишет. И что делать? Тут пытается повесить его. А у нас, а нас запись-то идет. Чтобы, если что. Да, пытаются нас все время проломить. Потому что у нас до 12 тысяч в онлайне по счетчику Ютуба сегодня доросло количество смотрящих. Ну, на самом деле, я так понимаю, там в прямом эфире смотрят, я не знаю, сколько, может, тысяч. Да, просто счетчик срезает. Мы когда смотрим на... Графика, ну, да. там, вот я там, знаю, знают, что это, срезает. Ну, просто он даже тут не справляется. Так вот. И... СМИ узнали о возможном появлении в Думе спецпредставителя по делам женщин. Они сейчас вот что хочешь, сделают в Думе по делам женщин, по делам пидорастов, по делам чего, чего хочешь, лишь бы только э -э, не наезжали западные товарищи на избрание Путина на очередной 588-й срок. Да, сразу вот вспоминается анекдот про Лень Брежнева. Помнишь, когда Чувак, Чувака заморозили. Он там через 200 лет просыпается, выходит. Говорит, отдайте-ка а мне газету. И дают газету. Он смотрит, берет револьвер Джу -джу", и стреляется. Все очень сильно удивились. Там револьвер где-то у него припрятан. Читают в газете. На 222-м съезде партии Леонид Ильич сказал... Вот так и здесь, понимаешь? То есть, ну, настолько он затрах, он уже больше, чем Брежнев у власти находится. Понимаешь? И Грибачев... Да, и... Нет, как Грибачев-то вообще чуть-чуть. А этот находится 18 лет у власти и готов сейчас сделать все, что угодно, лишь бы его пропустили на новый срок. Да? И вот комитет Госдумы в четверг рассмотрит вопрос о сокращении зарплат депутатов. Это вот те же самые, никто никаких зарплат не сокращает, просто те же самые 10%. Это разводка такая. Они тогда еще приняли эти же законы, и Путин указом себе сократил зарплату. Эти закон приняли о сокращении себе зарплаты на конкретный год. А теперь вот они на следующий год это принимают, понимаешь? То есть, как они получали 800 тысяч, так они и будут получать. Госдуме требуют запретить сатанинскую церковь РФ. А что ж тогда с Гундяевым будет его уволят что ли, с сатанинскую церковь запретят? Просто... Или, или это не про РПЦ? Или это прочее другое? Других-то нет. Да, не, не, Ну, я так понял, что это вот есть какая-то сатанинская церковь, реально другая. называющаяся, другая. да, другая. <свят> <свят> И вот ее хотят запретить. <свят> Госдуме расценили перевод русских школ в Латвии на латышский как языковой геноцид. Ой, жуткий языковой геноцид, представляешь? А в России происходит обычный геноцид собственного народа. Вот в Латвии языковой и очень сильно переживает по этому поводу партии Единая Россия, Генсовет, Железняк и вся остальная там шобла. А вот в России обычный геноцид уничтожает собственный народ, когда там по 70 тысяч в месяц пропадает. Говорит, а куда неделю 70 тысяч? Говорит, на 70 тысяч больше умерло. А это, наверное, от Грии поумерли. На следующий месяц уже 140. Ну, блин, ну, гриб, то уже закончился, а, а 140 умерли, да? Вот такие вот... Помнишь, вот такая малята, да? Вот поэтому я что могу сказать? Ты знаешь, вот я думаю, что при всем геноциде языка русского да, в Латвии, ни один... Русский, который проживает в Латвии, не соберет манатки и не приедет в объятия Сергея Железняка и скажет «вот он, я вернулся там к истокам». да? Почему? Потому что он понимает, что он сразу же войдет в вот этот список 140 тысяч, или кто-то из его родственников туда попадет, безвременно ушедших, а нахер им это нужно. Поэтому, Поэтому вот так... СПЧ предложит Путину реформы избирательной системы. Ну да, ВИЧ нужно показать, что все нормально, что выборы нормальные и нарисовать Путину уже в отреформированной системе. То есть каждый раз перед выборами происходит реформа избирательной системы. То есть меняют правила игры, а сами не, не играют ни по каким. Для кого они меняют? Ну, для всех остальных они меняют правила игры, чтобы там башку сносило. А, а, а сами играют, в общем-то, по собственным правилам, просто рисуют. И поэтому вот сейчас а еще совет по правам человека предлагать. Он скажет, да, конечно, мы все сделаем, там смягчим муниципальный фильтр, там, какое отношение к выборам президента имеет, да, там, уточним основания для досрочного голосования, что бы они не уточнили, придут на досрочное голосование люди с 70 открепительными талонами и крутанут карусель. Любые основания у них будут, да, Понимаешь, вот какие они определяют основания, чтобы член на лбу был у того, кто досрочно должен голосовать. Блядь, придут с членами на лбу, ну или, по крайней мере, нарисуют, что они приходили с членами на лбу, понимаешь? Игорь Сечин выступил с заявлением, что электромобили это угроза для экологии. Это угроза для бизнеса Сечин, конечно. То есть еще один ебнулся окончательно. Я понимаю, когда в Англии в 60-е год 20 -го столетия решили в Лондоне проблему смогов тем, что убрали троллейбусы, ну, потому что они вызывали пробки, и из-за пробок остальные машины... Выбросы делали. А Сечин говорит о том, что вот утилизация электродвигателей очень сложная, утилизация батарей очень сложная. Он, он думает, что люди идут в 19 век или в 18, как он с Путиным. Нет, Сечин, люди идут уже в 22 век, и поэтому сложностей никаких нет. Нет, есть одна сложность, это утилизация Сечина. Да, Путина, Сечина, вот это сложность. И самое интересное, он не сказал еще о том, что для производства электроэнергии Сейчас тратится газ, нефть и так далее. А должен был об этом сказать это тоже. Видишь, вот вы заправляете электричество, а сколько надо бензина, там, ну, в смысле, мазута там, или газа сжечь, чтобы это электричество родить. Но опять те, кто это говорит, они забывают, что электроэнергия – это энергетика будущего. И будет она получаться не даже из атомной энергии. И даже, ну, уж я не говорю про углеводороды, а за счет альтернативных источников и все это совершенно очевидно. Поэтому, ну что тут можно сказать Сечину? Отдохни, Китки, да, помнишь? Отдохни, Китки. Так, и вот. Интересно, написали, что Роснефть чистая прибыль 2,7 миллиарда. Вознаграждение Сечина 13 миллионов долларов. 2,7 миллиарда долларов чистая прибыль. На самом деле нет никакой чистой прибыли, потому что у Роснефти долги 3 этих самых триллиона. триллиона рублей долгу поэтому чистая прибыль это нечто условно нарисовано нет никого 13 миллионов усечено тоже нет там гораздо больше а вот у apple чистая прибыль 45 и 2 миллиарда и вознаграждение кука 8,7 миллиардов но тут вообще про это нечего говорить там Совсем другие люди, совсем другая система. А вы помните, как спрашивали у Путина, а почему у Сечиных и прочих такая большая зарплата? А он говорит, ну потому что вот это топ-менеджеры предприятий, которые такие с Западом торгуют. И в общем-то они, акции мы их там продаем везде, да, они интегрированы в мировую экономику. И поэтому те менеджеры, которые ими руководят, должны по получать столько, за, столько же, сколько в мире получают топ-менеджеры в таких же отраслях. Вопрос к Вове. Я даже с этим не буду спорить. А почему же работники-то этих отраслей не должны получать, сто, то есть этих предприятий, столько же, сколько получают работники таких же так. ä, предприятий на Западе, этой же отрасли, почему менеджеры должны, а работники не должны? Он говорит, ну, может быть, кто-то из западных менеджеров сюда захочет, да, там, сечи на глобли нахер не, вы, не, не вышибишь. Предположим, а если кто-то из работников сюда захочет, тогда что, почему, почему работникам нельзя? Топ-менеджерам можно, а работникам нельзя. Странное представление. Вот, кстати, пишут, что за 11-16 годы. Москва в виде помощи перечислила другим странам 4,7 миллиарда долларов. Я считаю, я... а это в 16 до 2016 -го года уже за этот год только 9, за 17 только 9, 8 из которых нет, больше, чем 9. Ну, 8 это только Венесуэль отдали через Роснефть и «Росатом». А здесь, наверное, напрямую. То есть, а, платежи государства. А «Росатом», «Роснефть» сколько? В этой сумме нет за 2011-2016 год ни «Росатома», не «Роснефти». Надо посчитать, посмотреть, сколько они там подарили. Перечень жизненно важных лекарств на 2018 год расширили на 68 позиций. Очень хорошо. Какое счастье, представляешь, теперь вот люди могут получить в аптеке еще дополнительно шестьдесят лекарств и восемь препаратов. Какое счастье. Не, ну список-то расширили, а да. факту-то их нет. Не, ну да, ну я понимаю. Ну, то есть, ну даже для того, чтобы список расширили, что за это целовать в попу надо? Медведева. Вот, жительница Омска рассказала о а требовании оплатить заправку машины скорой помощи для доставки отца из деревни в больницу. То есть, она в Омск везла отца, и сказали, заплати за бензин. Она сказала, хорошо, привезла. Там сказали, ну, надо денег на лекарства, там, на, на бинты, на все, на все, на все, на все. То есть, и за это надо тоже целовать Медведева. А вот хороший очень... Где тут? Вот хорошую фотку прислали, это ну блин я безъерничнее просто нужно да это, это шедевр вот так это выглядит оп что-то ага вот видите то есть, то есть для того чтобы в окно в поликлинике достучаться регистратуры, надо встать на колени. То есть вообще, я так понимаю, надо вставать на колени по любому поводу. Увеличить на 68 позиций список лекарств на колени, скорую помощь на колени, там что-то еще на колени. За все надо вставать на колени, ну так, в общем-то, устроено российское здравоохранение при Путине. Встаешь на колени, а потом что-то тебе дают или не дают. И знаете, они, вот эти вот путинские мерзавцы, они очень похожи на синюшку одну, которая в Саратовской областной больнице работала лифтером. Но она была менее образованная, чем они. Ну, такая же наглая, я думаю. И она, знаешь, с каждого, кто приходил, ну, Кого он понимал, что можно, что это лох, что это не врач там, и так далее. Брала пятачок 5 рублей на бензин для лифта. На бензин для лифта она брала. Вот она, она не понимала по какой-то причине, что лифт ездит не на бензине, но брала по пятачку, все давали на бензин. Очень было смешно. Я иногда просто провоцировал, говорю, а что там по пятачку-то надо дать на бензин? В Ростове по горельцам запретили застраивать сгоревшие участки и забирают их. Дома сожгли, землю забрали. Хорошо, что беспредел 90-х прошел. Да, это очень хорошо, что беспредел прошел, да. да? да. Действительно, у людей сожгли дома, но земля -то принадлежит им, и тут вот сильно есть... очень напряглись. Для, для этого, что ли, сжигали, чтобы они сейчас отстроились? Конечно, нужен же весь этот кусок, поэтому и жгли системно людей. В общем, посмотрим, чем это закончится. Но я думаю, что должно это закончиться 5 11 -го. И я думаю, что еще после 5 11 мы должны быть, будем расследовать это преступление. Кто это сделал, да, зачем здесь, это сделал. Да. да. ПФР напомнили, как россияне могут увеличить пенсию. Да, я вначале прочитал «Пенис» да и подумал, что пенис гораздо легче <с. россиянам увеличить, чем пенсию. Потому что, ну, сколько бы ни увеличивали, пенсию крадут. Да, вот при этой власти пенис, он при тебе, да. То есть его можно охранять, его не сопрут. А пенсию точно унесут. Я сразу вспоминаю анекдот по этому поводу. Это, ну, они предлагают увеличить пенсию за счет позднего выхода на пенсию, за счет каких-то отчислений дополнительных там, и так далее. Я сразу вспоминаю, вот они тоже выглядят как, ну, также нелепо, да, вот как, как более тупые люди, которые не умеют хитрить. Я да? как помню, анекдот, когда Алкаш приходит к жене и говорит, слышь, там, и смеется, она говорит, ты что смеешься? Она говорит, ты там за углом, вот за 5 рублей. Пенис увеличивают. Она говорит, да? Он говорит, да. Она говорит, ну на тебе, 5 рублей иди увеличь. Он уже только ухает, стой, стой, стой, вот еще 3 рубля, пусть тебе его еще и загнут. Увеличат и загнут. Понял? Он говорит, понял. Ночью возвращается, пьяный в хлам, плачет. Она говорит, что случилось? Она говорит, дура, ты баба, 5 рублей я им отдал. Стали мне увеличить, все увеличивать, все нормально. Трояк заплатил, чтобы загнули, стали загибать и обломили. Вот так из этой пенсии, понимаешь? То есть, потом, если предположим, они когда-нибудь удержались бы у власти, да, и сказали бы, ну, у вас нет большой пенсии, потому что, ну, обломили, да, вот так получилось. Увеличивали, увеличивали. И обломили. Оторвали. Акции магнита. Продолжили снижение на бирже. Ну, что, можно только этому порадоваться, зная, кто стоит за магнитом, да, поэтому, я так понимаю, видишь, они там на лондонской фондовой бирже. То есть это коррупционная система, которая. Выходит на биржу. Представляешь, вот, то есть интересы российской коррупции обслуживает лондонская биржа. И никаких санкций, то есть должно быть жестко вообще. Какие нахрен ваши акции? Вот это должны быть санкции. Никаких ваших акций здесь продаваться не будет. Это жесткие санкции. Должны были введены быть прежде всего и американцами, и англичанами. Но самые главные коррумпированные бандиты выставляют акции своих предприятий на лондонской бирже. И там они котируются каким-то образом. Представляешь, то есть они там продаются, они с этого получают сверхприбыли в том числе. Офигеть не встать. Ты что, анекдоты рассказываешь? Думаю о революции. Вы понимаете, что мы о революции думаем уже лет, наверное, четыре. Да, размагнитился, пишут. И вот про Калининградского, там губернаторов все никак не успокоится. Мы даже комментировать не будем, что там произошло. Его спросили в пятницу, вернут ли компенсации за детский сад. Он сказал нет. Ему задали вопрос, почему он ответил по кочану. Ему сказали, это серьезный вопрос, он сказал, это серьезный ответ. И он абсолютно прав. Вот единственный человек, который сказал правду. Вот я его уважаю за то, что он сказал правду. Он сказал конкретно, идите. Просто, понимаешь, вот Вова, там что-то вокруг да около, понимаешь, а это вот реальное послание президента своего, своему народу, он так его ретранслировал, идите по-братски, да, помнишь, как тот э, нерусский, который во время выборов нам говорил, прошу вас по-братски, идите нахуй, пожалуйста, вот так же и Вову по-братски нас просят, через своих губернаторов, это Мальцев всех обманет, в общем, матом. А как Мальцев-то может всех обмануть, я что-то не понимаю. А в чем Мальцев обманет? Я вот вообще не догоняю. Мне неоднократно вот а, всякие там, и Сулакшин тоже там, это вас там ведут куда-то. Кто, кого, куда идет. У нас самоорганизация. Можете не идти у меня с дома. Просто. выбирать-то да. а вам. Выбирать -то вам. А ведет вас пока только Путин, да, как раз к революции, очень активно. А вот э, забыли, мы не сообщили о вчерашнем интервью на канале «Реальная журналистика». Да-да-да. Обязательно посмотрите, оно будет вывешено в списании под видео. Судя по количеству просмотров, я думаю, что все наши уже посмотрели. Но если кто забыл, по милости просим. Да. В мытищих уже несколько дней не прекращается паника. Все разговоры только о маньяке, головорезе, якобы убившем уже шесть мальчиков. Да, сейчас будут всякие вот такие вещи забрасываться. И про ящер там, и про чуму, и про болезни, и про что хочешь. Я думаю, что если народ сильно восстанет, очень сильно восстанет, то даже мог бы катерологическое оружие задействовать, чтобы загнать всех в стойло. Но я думаю, что не удастся, что я думаю... Мы как бы разберемся. в Мурме сотрудники прокуратуры, ФСБ администрации вынудили владельцу клуба отменить концерт группы Порнофильмы. Да, слова из песни этой группы «Вот мне привели Россию для грустных. Ни выбора, ни перемен. Поэтому вот э, такие грустные ослики из ФСБ э, решили не пропускать эту группу, ну ничего, победим в революции, споют они на Красной площади, я им обещаю вступился за Собчак и, и назвал Галкина гомосексуалистом, живущим со старой женщиной. Да? Представляешь? А знаешь, что он обиделся? Галкин очень весело, кто-то включал мне, я очень смеялся, рассказал о том, какая должна быть группа поддержки у Собчак, и в частности Панин должен быть в этой группе поддержки, обозначен как министр экологии и охраны животных. Вот. И поэтому он сильно разозлился и тут вот наговорил всякого. Ну вообще весело. То есть реально... В эту воронку затягивает со всех сторон совершенно разных людей, которые, которые никогда и не принимали участие в таких мероприятиях в политике, да, а тут они залазят. И вот активист МГР облил краской дверь Хабаровского штаба Навального. Такой жалкий этот активист МГР. В Единая Россия. Да, да, да, он сказал, что в голову ударило а, с кем не бывает, да, такой, ну, бывает. <смех> он просто, я так, ну, понятно, что человек 17-го года, 21-го столетия. Представляешь, это был бы там 97 год 20-го столетия, он там кому-то краской дверь бы окатил, даже на выборах. Ему бы ударил не то в голову, Я, ну, причем так ударило, что снесло бы ему мозг совсем. А вот интересная вещь, что российский, вот этот индийско-российский проект по самолету Су-57 завершен, то есть индусы отказались. И помнишь, мы как-то об этом говорили, очень удивлялись, что индусы подписались. Я все сомневался, что такое возможно. Я говорил, что, скорее всего, они купят рафали, и, в общем-то, их все будет устраивать. А здесь это какая-то разводка. Так оно и вышло. То есть, индусы сказали, не, ребята, демократ, только чай. Да? Курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии. И вот это уже очень интересно, потому что... Теперь разговор идет о том, кто будет продавать не нефть. Да? И нефть – это в руках у курдов. И сразу всяким Сечинам и прочим курды стали очень сильно интересны. Суд Англандии. А суд Анкары приговорил 13 военных по жизненному сроку за участие в мятеже. То есть Эрдоган пытается всех-всех напугать, засадить. И если бы мог казнить, я думаю, он всех уже давно казнил. МИД России указал на безответственность позиции Трампа по Ирану. То есть, наезд на Трампа начался, очередной непонятно зачем. Вот сказали, что он безответственный. Хотя я так понимаю, что безответственные позиции по Ирану это как раз у России, которая фактически ну, через море Каспийское граничит с Ираном, до основных городов, в которые долетают ракеты Ирана, да, и при этом вот как-то так себя ведут очень странно путинцы. В МИД допустили изменения российских законов для противодействия США. Ну да, то есть для того, чтобы загибать своих граждан, которые якобы там от Госдепа что пытаются там и так далее. В общем, цел, целая куча готовится законопроектов антиамериканских. Ну точно так же, как санкции антиамериканские направлены против своего народа. Также и законы антиамериканские будут направлены только против своего народа. Но американцам будет похеру совершенно совершенно эти законы. Трамп заявил, что Китай начал помогать США оказывать экономическое давление на КНДР. Ну, видишь, вот Трамп смог договориться с Китаем. Это, в общем-то, большая его заслуга. Посмотрим, какие будут результаты. Но самый. Интересно и противно для Путина, что в этой связке он оказался совсем никому не нужен. Ни Трампу, ни Сыдзинпин. Ну, Сыдзинпин, понятно, он никогда не был нужен. И тот, в общем-то, объективно понимает, с кем имеет дело. А вот Трамп, Путин всячески предлагал свои услуги так, и так. Трамп его объехал, сказал, ну тебя нафиг, Вова. Впервые за 26 лет ядерные бомбардировщики США могут быть приведены в боевую готовность. Помните, мы говорили, что много лет, уже наверное, с 1991 -го года, самолетики Б-52 стоят в пустыне в США. И мы даже их показывали. Говорили, что чтобы их запустить, нужно там поставить аккумуляторы, ну потому что они там не подвергаются... Никаким изменением. Там нет осадков, нет морозов и так далее. И вот, э, видишь, все они дожили до своего века. А, в общем-то, наши бомбардировщики все разрезаны, если вы помните. Гильотинки такие стояли, тук-тук. Не, ну, может быть, у нас нет такой пустыни замечательной, в которой можно поставить, и они будут ждать своего века. «Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему в случае исчезновения главы КНДР». Видишь, какая прелесть. То есть, это... Ну, о уничтожении Ким Чин Ина открыто уже, говорят, в США, наверное, год. Поэтому ничего нового он не сказал. Это такой пиар-ход на самом деле. И Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди. И он тоже ничего нового не сказал. Потому что я думаю, что секретные документы уже давным-давно все вышли и опубликованы. Просто, ну, как бы... Все тайны, я думаю, по данному вопросу разглашены. Но это вот такое, как бы вброс если бы трамп сказал как хиллари клинтон про инопланетян это было бы наверное гораздо круче сказал я все все значит это опубликую все что связано с инопланетянами и будет прекрасно сша аннулировали визу финансиста улима браудера да, ульм Браудер, тот, который закусился с из-за дела Магнитского, из-за всех этих дел, и вот США аннулировали его визу, и, а Путин объявил его каким-то особым путем в розыск через Интерпол, да? какую-то они нашли лазейку, но я думаю, лазейка в Интерполе состоит в том, что руководителем Интерпола является китайцы, а его заместителем русский. Это вот и есть та самая лазейка, через которую может воздействовать Путин. Эти два человека и чемоданчик зелени. Ну, не знаю, насчет чемоданчика, ну вот интересно. Саакашвили предложил план реформ Украины за 70 дней. Ну, хорошо, а в общем-то это он не первый раз за это время предлагает, и он молодец, я вот ему верю. Саакашвили призвал, призвал ликвидировать СБУ и Нацгвардию Украины, и вообще, то есть, видишь, он по тому же пути хочет идти, что и мы, и говорит о ликвидации спецслужб. И это правильно, в современном мире от спецслужб гораздо больше вреда от их присутствия, чем от их отсутствия. Поэтому я думаю, что он абсолютно прав, и мы также размышляем. Саакашвили возмутило заявление о финансировании митинга в Киеве. Да, и знаешь, кто финансировал митинг в Киеве по вот, версии там, определенных товарищей. Ну, Госдеп нельзя сказать, потому что да эти товарищи поругаются с Госдепом, им оторвут там яйца. А поэтому сказали, что Виктор Янукович. Это обоссаться. Виктор Янукович финансируется Акашвили. Смешнее я не мог бы придумать нигде. Вот Меня бы били и сказали, придумай самый там... Нет, тебе сказали, произнеси эти слова. Да, крутой вариант такой, чтобы вообще чтобы мозг вынесло. Я бы вот на не придумал Януковича. Кого угодно мог бы придумать, Сороса мог бы придумать, я не знаю, там, кого еще фиг ее знает. Даже Кимчинына можно придумать, но <laughs> новый Виктор Януковича как-то я бы даже и, и не рассматривал. Но у нас же как пословица думаем о Януковиче, подразумеваем Путина, да? Андрей Макаров пишет, Мальцев, вы обещали проблему Порошенко, где они? А вы считаете, у Порошенко сейчас нет проблем? Безоблачно все. <laughs> у него стоит... Армия людей, которая спрашивает с него за его реформы в палатках возле Рады, это не проблема, это обычно. Мы проблем. знали, я же предупредил, что мы что осенью возникнут проблемы. И мы можем призвать своих людей, а можем не призвать, можем нейтралитет поддерживать. И вот мы призвали своих людей, как вы видите. Мы понимаем, что там не только а, наши соратники, но ну, там много наших соратников, и нам пишут, а тут звонят, мы имеем полную информацию. Еще одна хорошая новость для Порошенко в том, что он начал поднимать украинцам пенсию в два да. раза. То есть это тоже просто так не делается. Он его додавливает. У него большие проблемы. За время митингов у пострадали 6 человек. да. Я думаю, что когда говорят про какие-то революции, бешеные человеческие жертвы, то нужно помнить, что ну, таким, как правило, количеством и ограничивается. А когда допускаются такие долгие периоды, как у Вовы Путина... Да? в которой вроде нет такого вот, чтобы было противостояние, такого какой-то битвы там. Но, тем не менее, сразу же по минус 200 человек в Нордостах, по минус 300 человек в Бесланах и так далее. И потом по 70 тысяч ежемесячно непонятно куда-то умирают, как-то умерли, да? Поэтому, наверное, все-таки обновлять власть – нужно эволюционным путем, но если она не хочет обновляться эволюционно, ее надо обновлять революционным путем. Об этом очень хорошо написано в декларации о независимости США. Очень хорошо. Они первые, в общем, Джефферсон первый написал это о праве нации на революцию. Опрос, проведенный неким, некой службы центра Разумкова, выяснил, что почти 80% процентов жителей Украины не доверяют Ради, Кабмину и президенту. Я думаю, что это настоящие цифры, иначе бы а, не было бы в интернете того, что мы видим. Так, вот что-то тут мне написали. Нет, Мальцев он... сделай лучшие проблему Путина, а не Порошенко. Ну, Естественно, меня Порошенко вообще меньше всего волнует, я вам честно скажу. Меня в настоящий момент волнует Вова Путин и волнует судьба России. И это очень важно для нас, для всех. Потому что, вот предположим... Порошенко останется. Что для Украины случится? Ну, ничего особенного. Ну, через год пройдут выборы, он уйдет. И ну, даже на год Порошенко не затормозит Украину, потому что все-таки он сообщает ей какое-то движение. Он подписывает какие-то международные договора, делает какие-то дела. А вот, представляете, останется вову Путин. И что, Россия пиздец. Вот пишут вещи, Олег пишет, мамам добавил 1990, 1900 гривен на Украине. Это тоже, наверное, от, без проблем Порошенко. Еще меня просите забанить кого-то, у нас амнистия. Все, мы никого не баним, 12 дней терпите. Глярдер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии. Слушай, хорошо. Хорошо. Надеюсь, что глупый алкоголь президент скоро улетит и будет какой-то вот Андрей Бабиш, который навряд ли э, стал миллиардером от, то, от, от того, что поучаствовал в приватизации, да, или, или от того, что он друг президента, или состоял в каком чешском кооперативе «Озеро». Наверное, по другой причине. Поэтому, в общем, карты ему в руки, да. А вот президента Молдовы Игоря Дадона отстранили от должности Конституционный суд Республики, временно приостановил полномочий президента, пожал ему руку, дал пинка. И, в общем-то, мы восприняли это с чувством глубокого удовлетворения, потому что Дадон – это друг Путина, а мы его предупреждали, что дружить с Путиным опасно, Путин бедоносец, и Дыльма Русов уже нам всем продемонстрировала, сев за стол с Путиным. Одна, когда никто не сел в Австралии, Помнишь, она села, мы сказали, все, 100% импичмент. Так и получилось, ее катапультировали. И Дадону то же самое предрекали, когда он один приехал на 9 мая. Помнишь, говорит, сколько он продержится? 9 мая мы говорили, нисколько не продержался. А время исполнять обязанности президента Дадону будет либо председатель парламента Андреан Канду, либо премьер-министр Павел Филипп? Опять на пофиг, какая разница. В любом случае, они не будут дружить с Путиным, а это уже хорошо. А вот в Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке авто... автономии, и теперь там, в общем-то, ходят очень большие толпы, собираются демонстранты. Посмотрим, во что это вылится. И Мадрид отстранил от власти правительства Каталонии, но это полный идиотизм. Теперь с кем они будут вести переговоры? Понимаешь, ситуация какая? Вот было правительство, с которым можно было вести переговоры. Они его отстранили. Теперь переговоры надо вести с народом. Они хотят переговоры с народом вести через полицейских? Не получится. Полицейским наваляют, сто процентов наваляют. А по-другому как? Ну, как вот. Сейчас, если они как-то будут пытаться договориться то это нужно договариваться с конкретными людьми. То есть народ опять же объявит вот тех, кого они выперли, переговорщиками. Но эти переговорщики будут в 10 раз злее, потому что их выгнали. Представляешь, то есть это такой дебилизм. То есть они совершенно элементарные вещи, книжек что ли в детстве не читали. Я не знаю, что происходит, почему дебилы у власти везде. Я не могу понять, это для меня загадка. Референдумы Венеты и Ломбардии закончились. И жители, как это ни странно, высказались за автономию. Тут говорю, да, мы как-то вот в автономии. А помнишь, о чем они говорили? О том, что вначале автономия, потом независимость. То есть за автономию они уже высказались. Надо ждать следующих референдумов. Ну, в этом нет ничего плохого. Чего люди нервничают? Я не понимаю. Почему? Что изменится в Италии, если часть будет там автономна, часть вообще будет в рамках Евросоюза отдельным государством? Что изменится в Италии? Ничего. Абсолютно ничего не изменится. Вот заявила пересмотре назначение президента Зимбабве, Зимбабве послом доброй воли. Да, меня тоже удивило, что Мугабо назначен во Всемирной организации здравоохранения послом доброй воли. Это просто жесть какая-то. Да? То есть, человек, который в течение 37 лет является фактически царем да, в Зимбабве. Зимбабве, напоминаю, назывался Родезия. И это была самая главная экономика Африки. Самая главная, основная экономика Африки. Через 37 лет, в течение которого правил Мугаба, это самая бедная экономика Африки. И самый богатый стал самый бедный. Вот это заслуга Мугабы, который посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения. Продолжительность жизни у Мугабы увеличилась, да? извиняюсь. А да? вот в Зимбабве уменьшилась и значительно. Детская смертность увеличилась кратно. В чем речь вообще что происходит и вот его назначили теперь его конечно выгнали но как могли вообще назначить какой посол доброй воли капитализация биткоина превысила 100 миллиардов долларов путин собирается валюту криптовалюту свою да, увидел, скажет, блин, убытков-то одних сколько терпим Ну, наверное, к нему Ралдугин там пришел Говорит, слышь, выводим сейчас не через Панаму, а через биткоины Убытков много терпим Ты посмотри, может нам свою криптовалюту придумать И уж там выводить как-то И вот создадут в России систему автоматического формирования Минимальных цен на алкоголь То есть там 100% миллиардов долларов биткоин, а здесь тоже хотят что-то автоматизировать. Да, вот минимальные цены на алкоголь автоматические будут. Вот, да, помнишь, как это а, АСУ было, автоматизированную систему управления, то есть вот они во времена этих АСУ Автоматическое формирование минимальных розничных цен. Блин, ну, Я помню про Асу анекдот. Помнишь, когда сидит секретарь, скучает директор, там и врывается какая-то женщина с кучей бумажек, каких-то перфокарт. И к директору, да, -а -а! ну она уже проскочила. Сидит, скучает, скучает. Вот, открывает, выходит. Она говорит, голубушка, вы почему Б -б без доклада, без очереди? Она я да сосу. Она говорит, так я тоже сосу, но это не повод без доклада заходить. так и здесь. Это приблизительно про этих же товарищей. Минтрута проверка. Обсуждение планов повышения минимального трудового стажа. Конечно, опровергли, они говорят, мы не обсуждаем, мы все решили, труд... трудовой стаж э, запредельный будет, так как и в общем-то возраст выхода на пенсию. То есть они для себя решили, если в 2018 году избирается Путин, то все, все можно, вот все. 65 или там 70 лет на пенсию, там, или с 85, я уж не знаю. Трудовой стаж миллион лет, иначе хрен тебе, а не пенсию. И так далее. То есть все можно. Вот они сейчас ждут, они ждут вот 5-11, как пройдет. Сколько людей выйдет 5-11, что будет после 5-11. И потом следующий этап это выборы. И если у них все это проходит... Очень красиво. Они потом делают все, что хотят. Вообще все. Они так-то все Они почти. А здесь они будут делать все. Столыпинский клуб оценил потери России от политики Минфина. Я вот не знаю, кто такой Столыпинский клуб, но мне бы хотелось, чтобы потери от политики Минфина оценивал не Сталыпинский клуб А Столыпинский галстук И чтобы этот самый галстук Сталыпинский оценил Уж всех путинских руководителей Так вот так, э -э -э. Как он так Навесно нормальный Или как Вот депортированный Швеции россиянин пытался вернуть страну за котом Представляешь Человек пожизненно выперли из Швеции А у него котик остался Да, мне его жалко мне Реально жалко Французские родители засудят за сына по имени джихад. В Тулузе люди назвали сына именем джихад, и вот теперь судилище будет. И, а, а пес Макрона помочился в камин и прервал встречу президента. Ну и он доел на этом какие-то разговаривать. пошел нассал в камин там. Такое оттуда понеслось, что все, все, как это караул устал, да? И около 30 человек отравились медвежатиной в Томской области. Так что не надо есть медвежатину. Из чего они едят медвежатину? Скажут, что жи. это, как она называется-то, дичь, дичь, да, Федя дичь. Не дичь, просто голодуха, да, просто голодуха. Мальцев, что за хаббатская красная ленточка на запястье? Это не хаббатская красная ленточка, это христианская красная ленточка. Спросите у сербов, да, у черногорцев, которые носят, которые мне повесили ее в качестве вместе с крестиком в качестве оберега, да. Поэтому удивительное невежество да, у людей. Вот в Чебоксарах сегодня в час дня в мэрии подали заявку на русский марш. Наши соратники из Чебоксар и ну, такая новость, да, и партия националистов, свободные люди и Русская правозащитная лига тоже подали заявку на русский марш в Москве только на 4 ноября в Люблину на 12 часов дня. Ну, это такая формальность, как я понимаю, потому что, естественно, такие мероприятия властям очень не нравятся, и они, естественно, наверное, 99-90% что-то откажут, но перчатка брошена. Ну, да. Так. Видишь? Видишь? Сколько интересного все. Петруменко дал интервью, хочет замочить Навального. И про Собчак спрашивает: и что так не происходит? То есть происходит все то, чтобы отвлечь информационный мир от главного: от того, что пора утилизировать Воу. Пора утилизировать Путина. Так, ну давай ответим на донаты. и потом ответим на вопросы. Дима, он прислал на ваше усмотрение. Спасибо. Парижские негры, если тех, кто выйдет 5-го 11 разгонит разгонят силовым путем, это будет являться провалом или есть план Б? Менты не перейдут на сторону людей, пока их не будет минимум 1100. Больше. Да. Больше должно быть. Объясни своим соседям по городу, пишет. Парижские да. негры. Да. Поэтому нам нужно особое напряжение создать в Питере, в Москве, кто может езжайте в Питер, в Москву. Двигайтесь, в общем-то, в направлении городов, миллионников. Кот, верный Мариночка, соратники, привет. Копеечка, как обычно, на победу. Друзья, не забывайте на 5.11 брать с собой перевязочный материал и марлевые повязки, которые могут помочь от газа. Все может понадобиться, мало ли что. Да. Владимир Кириши, спасибо. Воин света, слава, ты часто говоришь, что все идет по плану, значит. Все точно получится. Неужели все, на, все настолько просто? Или ты просто витаешь в облаках? Что может помешать осуществлению ваших идей на 5-11? Единственное, что может помешать? Кто может помешать? Это народ, если не, не очнется, не проснется. И если вторая волна не поддержит первую, тогда да. Наша задача – всех вытащить, чтобы все вышли. Да? Мы говорим о том, что это революция, это всенародное референдум, нам ни разу не, не давали высказать свое мнение. Мы хотим выйти все вместе, все, и проголосовать просто. То есть там Вову нахрен, этих нахрен и так далее. И если народ выходит и поддерживает, он у нас единственный источник власти. Все. Понимаете? И когда люди увидят, что кто-то, так сказать, вышел и держится Выйдут еще люди. И когда все увидят, что это происходит совершенно законно, конституционно и логично, я думаю, что поддержат все. Самое главное, чтобы были те, кто сделает это первыми. Антон Сержанов. Дядя Слава, ждем с нетерпением. 5.11.17. Все уже устали. Только не подведите. 12 дней осталось. И вот как я могу подвести... От меня что зависит? От меня зависит только вот вам выложить обращение последнее, ну и все, и больше крайнее. крайнее, да, больше ничего. Как у Некрасова, да, все, что мог, ты уже совершил, создал песню подобную стону и духовно навеки почил. Помнишь, там, по этому счету, от меня как раз уже ничего не зависит. Спрашиваю. Что будете делать с табакокурением? У стариков вся пенсия на папиросы уходит. Ну, во-первых, начнем, конечно, с того, что, что будем стараться бороться, но не такими методами, то есть не увеличением цены на сигареты и так далее. Во-первых, необходимо, если мы говорим о сигаретах, папиросах, то они должны быть качественные прежде всего. То, что сейчас продают, это жесть какая-то. То есть, они, они должны быть соответствовать качеству. Ну, то есть, сделаны хотя бы из табака. Но ну, и цена должна быть приемлемой. А? Нет, понятно. При пенсии. При, при пенсии понятно, что дело не в цене, а дело в, в том, да, да, сколько ты получаешь, чтобы, чтобы можно было купить. Но мы говорим, соотносим это с ценами. Да? То есть мы не хотим делать, как на Западе, там, по 15 долларов за пачку сигарет. Мы будем другим путем. Стараться э, прийти к тому, чтобы люди не курили. Хотя табачные фабрики на территории городов мы закроем. В городах не должно быть табачных фабрик. Михаил СПБ. Десять лет назад понял, кто такой Путин и куда он нас заведет. Долго ждал, когда народ проснется. Если не используем этот шанс, грош нам цена. Ну, Путин, и, Ну, замучил, да. да. Да, спасибо. Я согласен. То есть, у нас сейчас есть реальный шанс... Павел Орск. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Скажите, как поступить? Я хочу пойти на 5.11.17, но моя девушка крайне негативно относится к этому, не отпускает, очкует, но против революции ничего не имеет. Я не могу вам ничего советовать. Ваши отношения с девушкой, может, она ваша будущая жена, может, она мать ваших будущих детей, как я могу ввязываться, но я считаю, что если вы как бы поддерживайте революцию, то должны свою лепту обязательно внести. Но в конечном итоге каждый сам за себя лично принимает решение да. жить ему в этой стране с Путиным или что-то изменить, выйдя на улицу. Дронов Зеленоград, по усмотрению, спасибо. Снежок, спасибо. Алексей, здравствуйте, Вячеслав. Извините за вопрос, не по теме. Как вы относитесь к идеям известного футуролога Жака Фреско, если не знаете, о ком речь, Рекомендую приинтересоваться. Я знаю, знаю. Нормально отношусь. В общем-то, это один из вариантов будущего. Так что Фрескова, он недавно умер же, да. Так что я думаю, что он надолго людям запомнится. И какие-то идеи будут воплощены. Алексей Шемякин на семечке. Спасибо, Владимир Викторович, Вячеслав девяносто Этим году в Москве задолго до октября происходила инфильтрация граждан из Израиля. Тех, кто стрелял в спину силовикам. Ведь страшнее Кадырова. Эти в плен тебя, Вячеслав, брать не будут. Ну, я много про это слышал. Но, честно говоря, те, кто там был в 1993 году, никто ни про какой еврейский спецназ не слышали. И не видели ни стой ни с другой стороны. Я много раз прошел людей. Особенно это происходило, когда Говорухин снимал фильм «Час негодяев». Этот фильм 2000 часов пленки был. Потом они превратились в 20 минут, а потом в 12 минут. А вообще это было очень много всего. И связанная с этим информация она была открытой. Евг, передайте привет Диме Мершниченко из Запорожья. Фарту масти. Спасибо. Привет Диме Мершниченко из Запорожья. Лидии Баранова, спасибо. Антон Наумов, всем удачи и здоровья. Это Нарев Койны, спасибо. Анатолий. На революцию здравия нашим путлеровские мерзавцы все еще надеются, что систему кто-то защитит. Демонюги по своей сути не могут осознать всю силу информационной системы. Мы победим. Да, надеюсь. Вов... Даже уверен. Вот Вова Путин пишет нам. Я неплохой, я просто... Слабнулся окончательно. <ти> <сосinde> <сосinde> <сосinde> <сосinde> да, спасибо. Сергей, привет из Питера. Михаил Республика Коми, Усть-Цильма. Здравия желаю. Про, сельско... Про технику спросил. Спрашиваю и за строительную технику, которая стоит законсервированная на площадках заводов. Можно ли будет ее получить после нашей народной победы? Нужно получать будет. Мы как будем стараться таких людей, которые хотят получить эту технику, использовать, мы всячески их поощрять будем. Никитос, Вячеслав, все ли кто выйдут 5 в 11, захотят на родовластия и... С... одному вектору. И начнут ли тянуть одеял в разные стороны, как... Как этого избежать? Очень просто избежать. Нам нужно в два этапа все делать. Нам нужно привести все в соответствии с Конституцией, прежде всего. За это, собственно, мы и проголосовали. А потом пройдут выборы в 2018 году во все органы власти. И тот, кто сможет убедить народ, по какому пути идти, тот и поведет. Я так считаю. Поэтому народовластие сразу мы не получим ни в коем случае, но мы уже как бы готовы создать для него платформу, основу. Вадим Владимир Сарат, фонд Вячеслав Андрей, Костям привет, здоровья, удачи. Нас мало, но мы в Тельняшках выйдем за Россию. Спасибо, Володь. Спасибо. Александр Дюжев. Привет, Вячеслав Вячеславович. Если не трудно, пожелайте мне удачи. Я хочу устроиться на Луховицкий авиационный завод и учиться в филиале моей при заводе. Удачи всем с нами, Бог, и, надеюсь, буду с вами. Пято Очень ловится. хорошее желание. Александр, удачи. От всей души желаю. Спасибо. Обеспокоенный соратник. Еще мне срочно надо с вами или с кем-то из соратников пообщаться. Возможно ли решить вопрос? Смесью одному троллю этого режима. Вопрос крайне принципиальный. личный желательно условиться до 5 насчет него. Ну, позвоните на народный телефон нам. или Ну, лучше всего по... Мессенджерам, сигнал. Да. То есть, не звоните на 3G, как на обычный номер. Да. Звоните. Телеграм, сигнал, вайбер, ватсап. Спрашивают, а как вы читаете, кто вам шлет, если у меня нет ни копейки? Ну сюда пишите, мы здесь. А беспокойный купить. соратник вопрос, а этот донат, предыдущий, мои с этого кошелька будут ли перейдены в рекойны? Да, конечно. Вот есть адрес. Напишите на почту ввмальцев 64 ком сколько у вас было до этого. Ну да. Когда и сколько-то. Пантелеев Алексей на благое дело, спасибо. Просто вы, Слав, огромное тебе уважение за все. Спасибо. Никитос, всем привет. Вы говорите, что будет много жилья после 5.11. А теперь еще и про машины сказали, но не сказали, как вписаться. Надо на очередь встать. Ну, я не думаю, что какая-то... Очередь имеет смысл, тем более, что как бы, те, те люди, которые принимают участие в Пятом-Одиннадцатом, они, я думаю, первостепенные значение будут иметь. Быть, да. да, просто вы слова огромные. А, да, это я уже читал. Андрей, вышла экранизация Гай Фокси. сериал называется «Порох». На Запад, видимо, тоже готов. Искренне ваш член э, глубоко законспитированной в Тамара Андреевна нам пишет. И да, спасибо, спасибо. Светлана Андреевна. Мы с вами на пол... На полмили в Москву. Москву да, спасибо. Виталий из Балашова, Дядя Слав. Список, что брать с собой на 5-11 вещь. Палатка, деньги на еду и воду. И нужен конкретный список. Паспорт не брать. Это же не митинг. Ну, логично. В общем-то. Логика есть в рассуждениях. Сергей Хрислав, Но надо, да. надо добраться. Без паспорта можно из Балашова. Трудно добраться до Москвы, например. На революцию кто может принять Путина, если он решит рвануть из страны? Ну, не знаю, очень, очень сложно сказать. Китаю нафиг не нужен, они там деньги в Гонконге хранят, ну, не знаю, кому они нужны после революции, как с Сеушеску может произойти, когда он метался на вертолете и никуда не мог улететь. Светлана. Старинный Владимир, вторая волна за правильное развитие Руси, за народ во главе государства. Удачи. Спасибо. У 116, на правду. Спасибо. Владимир из Армавира. Здравствуйте. За прошлый эфир не начислили рифкоины риф э, в копилку на общее дело. Обязательно зачислим, Владимир. Кока вам на удачи. 5.11.17. Донат, пожалуйста, на рифкоины. Спасибо, дорогие друзья. Это... За мир и труд. Да. Дорогие друзья, мне сегодня исполнилось 38 лет. Желаю э... нам скорейшей победы над путлеровскими бесами и крепкого здоровья. Денежка вам на троих на тортик чаю. Спасибо, желаем вам всего самого лучшего, здоровья, тоже счастья. И самое главное, я думаю, что в будущем вспоминать все это с удовольствием. Вот такое вам пожелание на 38-летие. Вы еще очень молодой человек, у вас длинная жизнь впереди, когда-то. Много-много лет спустя, там, может быть, вы проживете еще в два раза больше, чем здесь, да, и вы будете рассказывать про правнуков, там, вон, что было. Так что, и нас вспоминайте тогда. Колобок тут тоже про правнуков вспомнил. Деды, ва ваш, деды ваши воевали, а правнуки страну просрали. Ну, еще же не просрали. Пока не просрали. Максимус Пырловка Слав поймал себя на мысли, что сообщак – это... Конь калибрию в каком-то роде Навальновским уже край выходить 5 в 11. Надеюсь, они с нами. Если дальнобоев не будет 5 в 11, то, то это критично? Спрашиваю. Да нет, не критично. Тем более Дальнобой. такие же люди, как мы с вами. Они, может быть, все вместе не соберутся. А каждый в отдельности, я думаю, что все выйдут. Янычар, Путин это джин, который вылез из бутылки с бояршником. Хорошо. Хорошо. Никита, пожалуйста, Нарифкоина, дядя Слава, поздравь меня в эфире, пожалуйста. Мне 23-го, 10-го исполнилось 35. Спасибо. Поздравляю. И, в общем-то, вот, Никита, все, что было сказано предыдущему имениннику, и только еще с дополнением, что еще моложе, <laughs> на три года, но все равно. Это это приятно, да, 35 и 35 – это всего-навсего 70, то есть тогда, когда исполнится 70, я думаю, это будет расцвет, потому что через 35 лет будут такие технологии, поэтому я, конечно, от души завидую и желаю, чтобы воспользовался всеми будущими технологиями. Андрей Вячеслав, здравствуйте. Что скажете насчет высказываний Сулакшина? А я уже сказал, я, как я говорю, я даже и особо не слушал. Я спросил вот тот, кто он сказал, но он меня ничем не удивил. Ничего нового он не привнес. Почему? Потому что я говорю, те люди, которые занимаются науками да, и создают какие-то учения, если эти принципы, этого учения нельзя рассказать в трех словах, то есть херня на постном масле, понимаешь? Это бред сивой кобылы. Вот понимаете, самая глубокая мысль человечества, самая глубокая, записана в формуле Е e равно mc квадрат. И когда кто-то меня пытается убедить, что конституции блядь, 178 листов, это охеренно нужный документ. Ну, он меня не убедит, потому что я, прежде всего, юрист и гуманитарий. И потому что я понимаю, что это такое. Человек занялся не своим делом. Не надо это делать. ДВРДД, 25 РУС. Еду с Владивостока. Дальше просил не читать. Да. С, с нами до конца. С вами до конца. Анжелика. Гугл на запрос «Путина надо» выдает «казнить», «расстрелять», «судить» в ГАГе, «повесить» и так далее. Очень хороший Google, надо сказать, как Ленин говорил, помнишь, говорит, очень-очень толковое, очень толковое письмо. Путина наколнув жизни, с таким ником человек пишет. Вячеслав, до 5 11 в ваших интервью упомяните, что Путин отдал китайцам в аренду на 49 лет 4 миллиона гектар российской земли или 40 тысяч квадратных километров, то есть это полторы площади Крыма под вырубку леса. Да, это только под вырубку леса мы знаем и другие вещи, которые он там сделал. А еще больше вещей мы не знаем, потому что все эти договора секретны. Мы и говорили об этом. То, что они там подписали, это абсолютно секретно. Кирилл из Зеленоградных Вкусняшки. Просьба зачислить за 7 октября. Спасибо. Андрюш, обязательно. обязательно. Вадим Раменская, Вячеслав. А как может выглядеть окончание революции? Захват Кремля и Думы? Или ПУ выйдет с полными руками? Он улетит в одну из 26 резиденций шоблы и командовый? Нет, ну, выглядит очень просто. Это отставка Путина, правительства, Госдумы, Совета Федерации, генерального прокурора, верховного суда, ну, ограничимся пока председателем всего конституционного суда, потому что весь конституционный суд, это, в общем-то... Орган, который себя дискредитировал абсолютно. Да? Ну и так далее, и так далее. То есть всяких этих директоров ФСБ и так далее, и так далее. И прочее, прочее, прочее. То есть вот так это выглядит, победа. То есть они уходят в отставку. А мы занимаемся подготовкой к выборам 2018 года. Выбираем всех. И потом, в общем-то, тот, кто побеждает, чья идея оказывается лучше... По этому пути идет Россия. Это очень большая ответственность. Лариса Рязань. Без подписи. Спасибо, Лариса. Сергей, 161 РУС. Вячеслав Вячеславович, Андрей Константин. Добрый вечер. Маленький вклад в общее дело. Зачислите, пожалуйста, перепои. Спасибо. спасибо. Александр, если у вас доказательства, что именно YouTube списывает вам лайки и необоснованно занижает просмотры? Не проделал ли это компьютеров, телефонов ваших соратников вследствие эмитмента от не, у нас Это есть, чертожные. да, у нас есть доказательства в виде э, всяких сайтов, которые. Которые фиксируют эти ну, числа, там сколько, сколько просмотров и так далее рисуют графики и многое другое. Кроме всего прочего, у нас самое главное доказательство это когда ты включаешь и видишь, что было 340 тысяч просмотров, а через несколько часов 250. 90 тысяч 90 списали просмотров. Куда же они делись? Вознеслись. И как бы мы еще не сильно в этом волочом, да. так что называется, и мы смотрим, нам ближе всего как бы Дима Камикадзе, Иванов, да, если быть правильно назвать имя и фамилию. И он рассказывает о том, что именно YouTube списывает, то есть нам, нам, нам, нам на самом деле неизвестно, телефон это соратников или YouTube, но скорее всего, что YouTube. Олег Арнаут, затрагивая и выставляя Каддафи в негативном свете, ребята, вы меня обескураживаете. Свергнутые кучка наемников по указке Америки. Народ сейчас кровавыми слезами плачет, а все потому золотой динар. Да вы прекратите, какой нахрен золотой динар. Я уже слышал, что Каддафи хотел ввести золотой динар, поэтому убили. Я слышал, что Каддафи воду открыл. Ну там, кстати, действительно, и поэтому убили. Вовсе не поэтому. Знаете, в чем убили Каддафи? потому что он не смог в дальнейшем воспользоваться своей властью, потому что есть предел власти, есть это как у металла, есть усталость. То есть вот вы можете летать на очень хорошем самолете, на каком-нибудь констеллейшене, да? вот я Кости показывал, в вот самый любимый самолет, а он мне говорит, а он у тебя не признается, если у тебя такой будет, да? потому что он 43-го года. Да, конечно, очень красиво и все такое, но полететь нет гарантии никакой на нем, что долетишь. Так и здесь есть усталость народа от власти, поэтому есть сменяемость власти. А если власть несменяемая, то какой бы ты хороший ни был, прям вот золотой, серебряный, бриллиант, все равно закончишь, как Каддафи рано или поздно. Ну, потому что народ устанет. И по указке Америки, какой указки Америки сейчас... Кто? Эти исламисты, что ли? А, а там и, и в Сирии, в, в Ираке, они тоже по указке Америки, что ли? Исламизм поднялся на определенной волне. И волна эта является новой общественно-экономической формацией, новой эпохой, новым информационным миром. Поэтому и поднялся исламизм. Вот в старом формате он был вот такой. Как только... Получился новый формат, конфигурация изменилась. Это я вам как криминолог говорю. Она другая стала конфигурация, и все. Это как вирусы, понимаете? То есть это можно сравнивать с вирусологией. Конфигурация изменилась. До этого это тебя не било совсем. А после того, как изменилась вот сама форма вируса, он тебя убил. Вот так, понимаете, и в политике, и в криминологии. А поэтому есть... Нет догмы нет железной защиты от чего-то нужно лавировать. общество должно лавировать, чтобы он лавировал должно быть, должна быть сменяемость власти. если не будет сменяемость, то общество само сменит эту власть. какой бы хорошая она ни была. Сварга. Слава, представляешь, на трибунале три дятла. Кучма, Удмурт и Говорун. Все вместе. И все друг на друга сваливают вину. Вот это будет суд. Жду, не дождусь. Прикольно. Спасибо. Очень хорошо. Да. Мне Сафин, надела, Спасибо. Ларис Санкт-Петербург. Всем огромный привет. надела, Спасибо. Петр, Москва. Здравствуйте, Вячеслав. Предлагаю. Пятого uh, объявить в лицо и в интернете ОМОН НА... нацгвардии, которые будут на улицу, что в случае перехода на сторону народа они все получают пенсию, льготы семьям пожизненно. Хорошая мысль, кстати. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Вот это надо прям вырезать. и. Спасибо. Дмитрий, ежемесячный пенсионный... А пенсионерский пенсионный платеж на нужды. Спасибо. Пьер, посадим Вову на хлеб и воду. Спасибо, Пьер. Олег здравия всем соратники. После 5, 1, 17 -го хотелось бы, чтобы э, что-то наподобие чека и во главе Костя с удовольствием поработаю с ним бок о бок дознавателем. Не пожалеет, все расскажут. Да прибудет с нами с вами сила. Спасибо. Евгений кибернетические излучатели, влияющие на сознание взрослых людей, а также детей, что делать? Я думаю, что нужно разбираться, напишите нам. И я думаю, что после 5-го, 11 что-то... Я много слушал про, слышал про всякие излучатели, никогда не видел, честно говоря. Но что меня всегда пугало... Люди могли показать следы этого. Представляешь, вот я не верил, у меня работала на выборах женщина, очень хорошо отработала, потом приходит и говорит, ну, теперь выбор закончен, теперь вы мне помогите. Я говорю, да, пожалуйста, она там пробил генератор. Ну, я думаю, ну что-то это у нее там клинит. И она видит, что я не верю. И она начинает раздеваться. Я говорю, да вы что, да вы что? И вдруг она снимает, и я вижу, я говорю, на спине у нее ожоги, а я видел такие, у меня дружок Хайрзаманов, он очень такой человек, он лыжник, в армии вместе служили, а он человек очень деликатный. Поставили какие-то токи бернара. И забыли. А он очень боялся. Ну, не боялся, но потревожить не хотел. Кое-как там из-под них вылез. Вот у него были точно такие же ожоги от этих токов Бернара. И я увидел у нее на спине, но ну, я, естественно... Послал своих помощников Они проверили те места, где она говорила Что напротив, там вот на чердаке Где-то еще там Все проверили, ничего не нашли Но вот эти вот ожоги на спине я вижу И сейчас, если вот закрыть глаза И я не знаю, что это такое У меня нет этому объяснения, понимаете Причем такие глубокие там так. На революцию все готовы Спасибо Старчу у 116 В будущее свободной, гордой России Спасибо экстремист-террорист, приветствую заветная дата уже через две недели есть план действий, что будет 5.11.17, я ненавижу этот режим но не вижу предпосылок для его смены через две недели а, а, мы, уже, а мы уже об этом это, зачитывали. зачитывали да, я вижу все предпосылки если мы в первой волне выйдем большим количеством а во второй еще большим количеством мы должны сейчас агитировать всех, мы должны всех тащить на 5 одиннадцатое 11 И обращение, я думаю, к завтраму вы уже услышите. И будет все понятно, чего Надевать мы требуем. Снова ну, снежную защиту и шлемы спрашивают. Ну, как, как пойдет, посмотрим. Холодно на улице, да. я думаю, теплее будет. Мария, Вячеслав, не боитесь судьбы Литвиненко... Никто не живет вечно. Во-первых, мне 53 года, я уже его судьбы не боюсь, потому что я гораздо старше его. А во-вторых, я говорю, мне очень нравится фраза Фридриха Великого, которую он кричал бегущим своим солдатам: канале Вы что хотите жить вечно? Я не хочу жить вечно. Мне скучно будет болеть и жить вечно. То Бернара сожгли Мальцевый мозг. Нет, я. Токами Берляра не пользовался, слава Богу. Так что с мозгом все в порядке. Пишет еще донат, прислали свежие, прочтите. Ну и Четвертого русский марш. Да, четвертого по всей стране во многих городах пройдут русские марши. Русский марш у нас на сайте отмечена. Вкладка, да? почему мальцев хотел спасти каддафи ну потому что я понимал что его убьют мне его было жалко в общем то я думал что я, и я знал как это сделать я знал как это сделать без э, особых так сказать проблем что как бы что не было а, ну, более сложной ситуации, чем вот сейчас возникнет. Важная новость еще. Все ребята, которые едут пустые в Москву или дальнобойщики, инициируйте поездку в бла Блаблакаре. В Зелла Рации создавайте канал сами и подбирайте соратников, которые без денег. Там с Екатеринбурга, вот я вижу, пишут. С Бурятии пишут, ребята, тоже не на чем ехать. С Вологды Подбирайте, организовывайтесь на блаблокарах, инициируйте все города, захватывайте, какие можете заехать, кто-то где-то подсядет. Да, Может самое быть. главное по транспорту. Это вот на бла-блакаре на этом писать о том, что туда-то, туда-то едем. И можно даже указывать для чего, потому что ну, сейчас уж что стесняться. Ну, да, да, можно ну, можно, можно 30, везде семнадцать писать, во всех надо писать в чатах, везде-везде уже писать семнадцать совершенно открыто. Веришь Мальцеву? Сходите, проверьтесь. Веришь? Ну, тогда верите, наверное, Мальцеву. Куда проверить? Сходить в ФСБ, что ли? В ФСБ сходить провериться. Ну, а куда же еще? -то? Да, и еще раз напоминаю, что русский марш, э, который заявили э, наши соратники из партии националистов, будет в Марино в 12 часов дня 4 числа, так что вы можете уже э, присоединиться туда. В любом случае. Это в Москве, у нас да. еще в Новосибирске также проходит, у нас очень много где проходит. Русские националисты, организации имеют много где в стране. Да, то есть те, кто не может приехать в Москву или по каким-то причинам не собирается этого делать, Присоединяйтесь к движениям в своих городах. Расположение звезд на небосклоне благоприятствует неизвержению Путина. Ну, слава Богу, даже звезды с нами. Я, в общем-то, рад. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.